Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас влог. Влог, день из нашей жизни, чем занимаемся и так далее. Итак, поехали. Девочки на ютубе оставляли заявку. До YouTube им не хватает влога и, наверное, не хотят совсем переходить на дзен, потому что там влогов хватает. Там их несколько в день, коротких, длинных. но ну, в общем, мы там целый день на дзене. Так что ссылка всегда назад под видео. Кому интересно, переходите. Там все подробно и так далее. Так, сейчас утро. Что мы с вами будем делать? Мы с вами будем просыпаться, мы с вами будем провожать Ксюшку в школу, заниматься делами. Все вам расскажу, все покажу. Ксюшку, пока Крис спит, она спит у меня сейчас иногда до 9, мы с вами будем заниматься своими делами, покажу вам, чем буду заниматься, что делать. Пришел мне с Велберс вот такой вот очиститель Pink Magic, отбеливатель, пятновыводитель и так далее, он недавно появился на российском рынке, но я уже видела хорошие отзывы, будем с вами чистить сейчас. Так, распакуем. Здесь, кстати, есть в комплекте мерная ложечка. 1 килограмм. Покажу вам информацию, кому интересно. Можете почитать. А так в карточке товара все подробно написано. На нескольких языках. Для стирки, для посуды, для чистки поверхностей, для чистки сантехники, для обеззараживания. Безопасный, кислородный. Все здесь отлично в этом плане. Давайте распакуем. Посмотрим, где у нас тут ложечка. Вот уже чувствую. Экологичный и... А, у нас с вами какая-то тут медаль даже есть, да? Вот он гранулированный. И вот у нас с вами в комплекте есть такая маленькая круглая ложка, которую мы будем дозировать. Зип-замок. Все замечательно. Что будем делать? Во-первых, выводить пятна. Я уже кипячу воду. Во-вторых, у меня собрался целый арсенал одежды. да. И во-вторых, чистить трубы и чистить некоторые поверхности. Давайте смотреть, что у меня здесь есть. Это дуванчики одуванчики трава здесь очень много все штаны желтые вот так выглядят я постирал вещи а потом складываю в горку которые не отстирываются кучи да и выводим пятна здесь какое-то на рукаве а так в целом на кофте по моему больше нет пятен да наверное кофту мы с вами девчонки трогать и не будем пока одно пятнышко кофты нормальная так, дальше, вот эта футболка, которая <coughs> была белая, стала серой, с какими-то темными вещами постирала. Мы ее сейчас тоже с вами обязательно туда положим. Да, цветные вещи с белыми можно, там с краской ничего не происходит. Так, дальше, футболка Майка Ксюшкина, здесь остарелые пятна, потому что это я достала еще ее с прошлого года. Вот, смотрите, она хорошенькая, летом таскать, сейчас попробуем их вывести. Дальше кофта от костюма с одуванчиками идет, отправляется. Вот, та же песня. прям четко кружочки эти от одуванчиков. Джинсы. Вот такие коленки от травы. Комбез. Вот такая прелесть. И куртка. Тоже непонятно в чем, но она не отстиралась. Она вся какая-то в непонятных пятнах. Вот на капюшоне эта трава 100%. Вот тут внизу. Вообще весь низ. Хотя я ее постирала уже, видите. Так что куртка тоже отправляется туда. Уже закипела вода. Сейчас с вами в ванну будем перемещаться. Сразу там буду все замачивать. Машинка параллельно стирает на звуки. Внимание, не обращайте. На такое количество белья, я думаю, я положу 6 ложек с горкой. 3, 4, 5-6. сразу принесу сейчас сюда вещи заливаем кипяток и быстро быстро в момент реакции закладываем белье уже парилка все с вами закидываем погружаем пока идет у нас шипение все вещи надо погрузить своей лопаточкой вот так любимой еще сняла чехлы со стульев потому что они от еды дети Кушают всегда очень аккуратно, в кавычках. Уже имеют непрезентабельный вид. Я их часто стираю тоже, замачиваю таким образом. Так, джинсы. Все погружаем как следует. Много прямо у меня вещей накопилось. Ну, за раз. Так так удобнее все равно. Так, штаны. В одуванах. И осталось у нас толстовка, тут куртка торчит прям нереально так грузилась куртка только не до конца но я в процессе ее буду переворачивать тогда чтобы она тоже свое получила следующий так мы с вами на кухне будем чистить раковину избавляться от неприятных запахов и профилактика засоров вот это ложечку средства две засыпаем, засыпаем прямо вот так заливаем кипятком. От неприятных запахов избавляет 100%. Это профилактика. Все-таки у нас там и жир скапливается, остатки пищи какие-никакие все равно попадают. Поэтому э, лучше соблюдать профилактику, чем потом разбирать и чистить трубу. Да? Выливаю туда целую кастрюльку кипятка. И оставляю на полчаса. Вот, даже видите, не мом... фокус, не моментально вода сходит, еще не сошла. Так что, есть чем заняться там Pink Magical. Вот. Ага. И вот таким образом оставляем, потом через полчасика придем посмотрим. А сейчас пойдем с вами, пока все это дело в раковине делается, у меня закипает еще вода, кое-что еще хочу почистить в душ. Хочу немножко протонироваться, лутизна вылезать, ну хотя бы нет, камера врет. Она не такая желтая. Сейчас сходим в душ, протонируюсь. Шампунь у меня концепт. До сих пор я его не срасходовала. Бальзам давно, шампунь концепт пепельный. Я наношу на волосы шампунь. Сначала мою, кстати, обычным шампунем, потому что, мне кажется, вот эти все оттеночные, они плохо промывают, как вы думаете, девчонки. Поэтому я обычно промываю кожу головы сначала. Потом наношу оттеночный шампунь. Держу на волосах, пока делаю все свои дела в душе. И смываю. Мне так нравится. Он подсушивает волосы, но мне этот эффект сейчас... Очень нравится, потому что э, корни жернятся. Я именно хочу подсушивающий эффект. На кончике я потом могу нанести э, масло, увлажнить их, как бы это не проблема. Так, так что все. Пока идем с вами в душ. Вещи замочены, трубы прочищены. Еще кое-что замочим покажу. Кстати, шампунь, девчонки, вот такой у меня концепт. анти эффект серебристый целый литр, уже долго никак не закончится вообще. Что будем делать сейчас? Пока была в душ, машинка достиралась, я хочу ее почистить, давно не чистила. Если вы стираете гелями, я стираю крайне редко. Это вот если на затестом беру, а так нет. Вы правы. ВПРО, а, продается, купила на Озоне за тысячу. Можно на скидках урвать, но там сколько, 10 или 12 пакетиков, я уже забыла, 12, по-моему. И один пакетик нам на 2 месяца, то есть раз два месяца, в принципе, достаточно чистить машинку, поэтому недорого, больше, чем на год хватает, получается, да, до 2 года практически. Вот. Они рекомендуют раз в месяц, но раз два месяца вполне себе. Вот так оно называется в коробке, приходит ВПРО. Сейчас я буду засыпать в барабан. Прям в барабан. И будем с вами чистить. Видите, уже налет какой на, на дверце. Вот это вот надо убирать. На 95 градусов буду включать. Вот так в барабан насыпаю. Никакая лимонка, девчонки, не сравнится. Вы знаете, у меня такие камни выходили из вот этого отверстия. Я машинку чистила. Вот, кстати, сейчас почищу и туда опять залезу. Камни, девчонки, камни. Нет, какой лимонки такого эффекта никогда не будет. Поэтому, конечно, можно чистить свою машинку лимонной кислотой быть уверенным, что там все чисто, но нет. А гели, особенно, они имеют свойство где-то накапливаться, не везде вымываться и образовывать плесень, плесень и оттуда запах. Поэтому вот так чищу обязательно. Сейчас поставим на хлопок. Так, на 95 градусов все по максимуму. И пусть она у меня здесь работает. Сами делаем дальше. Дальше мы будем чистить пластик. Смотрите, у нас такой нагрудник, мы в нем в основном суп едим. К нему так все прилипает. Вот здесь вот в швах. Видите, собираются всякие каки. Вот. Я хочу его замочить. С пластиком вообще это очень быстро. Все, пластик можно чистить, пластик, силикон, все можно чистить очень быстро. Минут 5-10 все отходит. Я вскипятила воду, так как у меня нет больше таза, он занят. Большой чашки нет, а нагрудник большой, я прям в кастрюле это делаю. Но вы так не делайте. Вы сначала сухую емкость насыпаете порошок, а потом добавляйте кипяток. Пару ложечек. Туда у нас с вами ныряет нагрудник. Сейчас лопаточку еще возьму. Ныряет нагрудник. Ныряет бутылка, которую берем на улицу. Тут тоже... Надо продезинфицировать. Вертеть буду в процессе. Так, еще один паильник. Еще один паильник. Я что-то буду отлила. Думала, много будет реакция. Пойдет, а нет. И мы будем вертеть. С пластиком все очень быстро. Так, чтобы вот тут у меня все отъело. Так, и здесь. Потом у нас с вами бутылочка для кормления. Вот тут в сосках иногда забивается. Отправляем. Еще одну сейчас поместим. И от нее вот эта вот штучка колесо туда тоже забивается. Так. Еще вот эта бутылка. Но она вроде чистая. Мы ее в следующий раз, а то уже так много. Вот так все погружаем. Идет реакция, шипение. И у нас все с вами работает. Сейчас прям реакция пройдет. и Можно уже, в принципе, вытаскивать будет чисто чуть-чуть покрутить повертить и красота сейчас с вами сольем уже время прошло вот истекают хорошо смотрите не кожется, все отлично и запахов никаких не будет таким образом полос И все, и красота. Крис проснулась, а вы уже с вами все дела практически переделали. Масочка, кстати, Господи, реши. классная, классные маски, да, топ-топ. Уже -топ. проснулись, скажи, покушали. Время 9 часов утра. Мы с вами столько дел переделали. Сейчас пойду смывать маску и буду наносить автозагар. Покажу, какой, хотя уже показывал по-моему, в телеграм-девчонкам. А, и как бы как наношу и так далее. Автозагар у меня еще с незапамятных времен. Эйвенский. У него уже срок годности давно вышел. Пенка. Но он работает круто. Мне именно понравился вот формат пенки. Вообще таким баллоном я уже пользуюсь. Не знаю сколько. Года 3-4. Наверное. Что мы с вами делаем? Я немножко взбалтываю, потому что бывает осадок там. Такой. Раз, два. Будь здоров, малыш. Три. Сюда сейчас еще четыре. Это пойдет на декольте. И распределяем. Even, ой, фаберликовским еще пользуюсь, но он более деликатный. А здесь с одного раза ты хоп и шоколадка. Никаких разводов, ничего не будет. Я после маски, кстати, нанесла тоник и сыворотку легкую. Иногда могу на чистое лицо, иногда на увлажненное. Без разницы, результат один и тот же. По декольте, как следует... Э с вами разносим, чтобы у нас не было границы с лицом. Заходим на уши, заходим чуть-чуть вот так на волосистую часть головы, чтобы у вас полоски нигде не оставались. И вот так разносим до полного впитывания. Так, автозагар, Крис, не тырить. Это не игрушки. Навеки, везде-везде. Двумя руками, конечно, это делать удобнее. Вот так, как следует, чтобы не было границ. везде Везде проходимся. Все, пенка вся впиталась. Сейчас уже через полчаса я буду шоколадкой. Часа через три вообще. Вот даже руки только помол, уже слегка видно. Но он такой, видите как будто как и поблескивает, Поэтому на большое количество средств на лице лучше не наносить, лучше на чистый на ночь. Вот видите, уже видно, солнце село, освещение немножко по-другому играет, и загар уже виден. Дальше будет лучше. Для чего я это делаю? Для того, чтобы тон лица был ровный. Мне нравится вообще, когда загорелое лицо. Но так как сейчас во избежание пигментных пятен, и слава богу, их нет, вот это чуть-чуть только тут видно, мажусь SPF, то загореть лицо нереально. Да, раньше оно всегда загорало, а вот после беременности, Крис, вот такая история Не знаю, да, может быть, в принципе, гормональный фон восстановился и они больше не будут появляться, посмотрим Так, что сейчас будем делать? Сейчас у меня миссия посушить волосы И буду делать заказ в пятерочке, заказ большой Покажу вам тогда все, они быстро привозят Продуктовый заказ на неделю, ну не на неделю, перед праздниками первомайскими Да, приедут, будут гости, в общем, хочу заказать мясо Хочу сегодня наделать котлеток, нажарить много всего. В общем, нужно холодильник практически пустой, поэтому сейчас конкретно засаживаюсь делать заказ в пятерочке, пока у нас с вами все мокнет, пока у нас чистится машинка и сушить волосы. Попить кофе, конечно. Вот я завтраку только часам к 10 ближе. Я с утра натощап пью стакан, кружку 400 мл воды, комнатной температуры. И секреты востока сейчас принимаю. И дальше хожу, делаю свои дела. Пока крест спит. Она просыпается, я ее кормлю. Мы еще немножко походим, там что-то поделаем. К 10 я только сажусь завтракать. У меня получается, слушайте, интервальное голодание прям практически. Только результат что-то не видно. Так, давно готов. Сейчас будем с вами все ополаскивать. Вот где вот эти места были, видите, все чистенько. Нам сейчас с вами только сполоснуть все, и красота. У нас с вами машинка дочистилась. Но дверцы нет, дверцы все равно, она не очищается. Но внутри все очень даже замечательно. При последующих стирках уже, вот тот, что камень остался тут за резинкой, смотрите, вот этот он будет вылетать на лед. Так, что теперь? Теперь хочу залезть вот сюда, и потом будем смотреть вещи и загружать их, стираться. Давно не лазила. Мы будем или из шланга сливать в какую-нибудь емкость, но это неудобно и долго, поэтому я сразу открываю, а, подстелю либо полотенце, либо то, что из стирки, и откручиваю, потому что сейчас водичка чуть-чуть польется. Вот, видите, и не чуть-чуть. Еще надо вещи из стирки доставать. О. Вот так прилично льется, потому что еще только стирали льется прилично так откручиваем не боимся у нас все подстелено о смотрите вот видите какая кака вылетает ух ё. смотрите что творится вот это камни вот этот налет вылетел вот они они смотрите вот эти камни так сейчас унитаз откроем вот они. Представляете, какие отлетают? Вот такие. Так что машинку чистить надо. Она от этого будет гораздо лучше стирать. В общем, я сейчас все это дело прочищу. Смотрите, что творится. все нормально. Куда достала, там очистила. Теперь закрываем. И можно стирать дальше. Когда вот это отверстие забивается, я как-то долго не чистила. Машинку выдавала ошибку. Я уже мастера вызвала. А потом я открыла. А там столько всего. И прочистила все. И все было отлично. Все, все закрыли. Теперь смотрим белье. По куртке пока не пойму. Смотрите, какая варя грязная. Обалдеть. Футболка тоже после стирки поймем. Ой, еще горячая. А, так, это Майка Ксюхина была с пятнами. Камера, не мешай нам. Так, здесь их на этой стороне не вижу. На этой тоже не вижу. Да неужели? Девочки, этим пятнам несколько лет. <laughs> так, это что у нас? А, штаны, смотрим. Ай, штаны горячие, снизу. Так, смотрим. Так, вот тут еще вижу бледные пятнышки. Сейчас постираем, посмотрим. Так, ну уже. Вот только здесь, на этой штанине. Так, а вот это у нас. Вот тут чуть-чуть еще есть. Я думаю, сейчас это все отстирается на обычной стирке. Два часа уже лежит белье, нормально. Так, это сидушек. Какая вода, представляете? Так, джинсы смотрим. Смотрим, джинсы. Ага. Вот у нас коленки. Которая с травой. Я думаю, сейчас это все тоже в машинке отойдет. У -у -у. Так. И здесь. Или оставить еще вода. Еще горячая. Сейчас посмотрим. Так. Кофта. Где тут пятна были? Я уже забыла. Кофта. Тут нету. Тут нету. Слушайте, на кофте нигде нету. На кофте нигде нет, от кофты все дошло. Не знаю, сейчас, может, штаны еще оставлю на полчасика вот под коленками. Потому а что не доставало, мало все-таки воды для такого количества белья. И запущу стирку и покажу вам все. Можем добавить еще Pink а, при стирке. А, для усиления ее. То есть, если у вас есть такие пятна, которые ну, не очень сложные, можно просто с ним постирать. То есть, одну ложечку положу пинг Magic и одну ложечку сейчас обычного порошка. Девчонки, посушилось. Вот такой вот цвет красивый получается. Ну, с руками немножко неверно передает, но более-менее. А, видите, автозагар уже проявился. Я такая загорела, и он блестит. Поэтому я сейчас чуть попозже, еще через пару часиков Пройдусь тоником или даже умоюсь. Потом опять нанесу, уход, сейчас поехал, потому что гулять пойдем. И ничего блестеть не будет. Он блестит, он всегда блестит вот этот Эйвен. Но его нет в продаже давно, насколько я знаю, вот этой пенки. Так что у нас с вами осталось? Пока стирается все. Мы сейчас будем мыть полы. Я сначала пускаю везде пылесос, он у меня собирает весь мелкий мусор и крупный любой, весь. А потом э, мою полы и чистота красота в общем наводим порядок в голове в мыслях в квартире порядок в голове до да, начинается с порядка в доме вот наводим везде порядок перед выходными сейчас пойдем мыть полы Раз и заказ пятерочка приехал очень быстро они сейчас привозят у меня здесь на три с половиной тысячи не было на четыре с половиной но заплатила 3600 Сейчас у них хороший промо код если сейчас будете заказывать а БД 20, до 4 мая, по-моему, 20% скидка на заказы, там, от 1800, что ли. Вот, много всего сейчас будем распаковывать. Первый пакет взяла туалетную бумагу Зева по хорошей цене. Пятерочки сейчас трехслойные, обычная белая вот такая. Так, и здесь же у нас лежат пюрешки. Это критки. Да, и, конечно, да, еще сейчас дам. Вот. Вот так. Так, следующий пакет. Следующий пакет у нас здесь. Хлеб купай? Лапша Щебекинская Кстати, много вот таких монеток Не знаю, что с ним делать, Ксюшка еще не пробовала Много Крис уже стырила Так, еще хлеб Это что? А, дрожжи, пирожки Скорее всего будем еще на празднике печь Дрожжи Так, черный хлеб Это что? А, чеснок Дальше Макарошки Вот такие Нормальные, кстати, дешевые пятерочки. Сыр а, творожный, обычный, сливочный. Дальше я вас зашушу сейчас. А, яйца два десятка. Майонез. Вот такой всегда беру. Печеньки. Мука, это заканчивается. Две бутылочки. Молоко тоже очень дешевое и достойное молоко. Молочная станция. Мне нравится две бутылки, потому что коктейли Ксюха пьет вот этот шоколадный Фаберлик. Так, разобрали. А, рулет еще. У меня Женька такой берет на работу. Так. Следующий пакет. Все овощи Очень люблю вот эти помидоры черри. И не только эти. В принципе, люблю. Это Global Village. Они действительно сладкие. Действительно черри. Они часто производители обманывают. Вот такие сливовидные Global Village. Огурцы весовые. Хорошие, кстати, уже брала на этой неделе. Недорогие лук. Все сейчас разложу. И картошка молодая. В пятерочке уже есть. И вот такая вот в пакетах мытая. Беру всегда чистую. Не люблю заморачиваться. Зеленушки. Укропчик. Лучок. Пончики вот такие. Со сгущенкой. По две штуки в упаковке. Бананы. На три ты давно просишь. Тебе целый пакет. Держи бананов. Пельмени, чтобы было, знаете, иногда вот суп кончится, варить в этот день охота пельмени. По акции уже вторую неделю филейные сосиски в пятерочке. Я вот, например, только такие могу есть, а так и дети очень любят. Да, на стол все складываю, умница моя. Мясо пошло, будем сегодня фарш крутить. А, тушка цыплят в роллерах. Так, это что? Это бедра. Подождите, какие бедра? А, да, бедро, слушайте. Да, вот, корочка пошла, филешечка на котлетки вместе со свининой, с лопаткой. Вот такой вакууме Неплохая, кстати, вакуум свинина. А два по цене одной была вязанка филейная. Раз, два, дешево выходит. И а, вот такой вот набор для бульона, девчонки, он стоит в пятерочке 69 рублей из утенка, озерка. Я взяла первый раз, лапшичку делала, но первый бульон слила, потом второй. И вы знаете, очень вкусный бульон получается, не зря там отзывы хорошие. Я вот второй раз беру, 69 рублей, все счастье. Да, еще два творожка. Вот они у нас тут лежат. И кажется, все, мы разобрались с тобой, Крис. Ура, ура! Случилось все из машинки, давайте смотреть. Ну, на кофте мы с вами уже видели, ничего не было. Она вся чистенькая, толстовочка. Так. Вот. Все отлично. Все замечательно. Рукавчики. Рукавчики все супер. Так. От стульев эти штучки, они чистенькие. О, футболочка посветлела. Теперь хоть белый цвет. Так. Дальше, дальше, дальше. Сейчас мы с вами откопаем куртка Потому что нормально, низ Ну-ка. Слушайте, все, не стирался какой-то черный был. Не сотирался, все отлично. Ура, ура. Как? Майка, точнее. Пятнам, которым ни один год, нету. Ни одного. Ни одного, девчонки. Я не помню, с какой стороны было, но мы с вами две посмотрели. Ни одного. Ура. Тоже все отличненько. Все отличненько. Вся грязь отстиралась. Вещи спасли. Я довольна. Я довольна очень, девчонки. Пятного водителя-очиститель справился на все 100, все супер, все замечательно. Покупал на Валбере, ссылку оставлю в описании к ролику, проходите, смотрите. Ну и на этой ноте буду влог заканчивать, нам осталось помыть полы и красота, чистота. Приготовим ужин и свободное Время у нас только начало 12 -го. столько много дел. Я обычно все дела всегда делаю с утра, чтобы потом Ксюшка пристала со школы, я спокойно делала с ней уроки, когда Крис спит, да, и весь вечер у нас свободен, все готово, все чисто, вот, вот так я люблю больше всего. А, влог буду заканчивать, если вам такой формат понравился, обязательно пишите, всех люблю, целую, всем пока пока